Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о водных словах. Зачем они нужны в нашей речи? Водные слова это слова или словосочетания, которыми говорящий выражает свое отношение к тому, о чем он говорит. Конечно, может быть, наверное. Такие слова и подобные им помогают нам выразить наши мысли, наши эмоции. «Наверное, сегодня будет дождь. К счастью, сегодня не будет дождя. Может быть, я отправлюсь на прогулку». Когда мы используем водные слова, мы таким образом можем сделать нашу речь более точной. Мы можем выразить нашу мысль более точно и для себя что-то прояснить в речи. Когда мы строим текст, нам удобно использовать вводные слова, во-первых, во-вторых, в-третьих. А когда мы подытоживаем какое-то свое рассуждение, мы используем, например, слово таким образом. Или в конце концов. Мне бы хотелось прочитать вам отрывок из стихотворения петербургского поэта Александра Кушнера которые так и называются водные слова, меня, как всех, ни раз, ни два спасали водные слова, и чаще прочих среди них слова во-первых, во-вторых, они, начав издалека, давали повод, не спеша собраться с мыслями, пока Бог знает, где была душа. Для поэта водные слова, не только слова, во-первых, во-вторых, но и другие водные слова являются словами помощниками. Это слова, которые позволяют собраться с мыслями, позволяют нам грамотно построить наше высказывание, так чтобы оно было стройным, логичным и понятным. На этом все на сегодня. Всего доброго, до свидания.